С вами Руслан Нагорнюк из Школа Боя Уэй. В этом уроке мы покажем основной набор бросков, которые мы используем в своем техническом арсенале обучения наших учеников. Итак, броски делятся на такие подгруппы. То есть относительно части тела мы и классифицируем наши броски. Итак, все что касается стопы, потом разные броски мы сейчас покажем. Голень, колено. Спина, ну, туловище, как бы, да? плечи. И потом часть бросков мы еще плюс головой делаем. Ну и часть бросков идет уже э, прихватом предплечья и самой кисти. Вот это все э, как бы детям объясняешь. Вот максимально расширяем технику там, работы стопы. И так дальше и пошли. Первое движение стопы это вот как в бы, эту сторону. Носочек э, во внутреннюю часть. А нормальный прихват партнера, пригрузили немножечко. Моя нога шаг назад, тяну партнера на шаг вперед и во время шага делаю подхват носочком. Раз, два. часть движения это носочек вовнешнюю часть есть партнера во время его шага я отхватил носком Тяну, подхватил, подхватил. еще один вариант действия стопой Внешнюю сторону. Это когда вот мы стоим. Я делаю шаг. И вот да, в этот момент я подхватываю немножко стопу. Медленно. Перенос своего тела. Нога шагает. Я с ногой пересеваюсь, прилипаю и потом в сторону. Иногда, если э, вижу, что не, неудобный захват, где-то по-другому, что нравится да, партнер, я стараюсь делать такой подхват. Как бы себе дать много. Следующий это боковая часть стопы Двигает в эту сторону Или живот в эту сторону двигает. Партнер стоит У меня будет движение Вот, вот в эту сторону для этого я немножко загрузил одну ногу, и этой подсекаю, а руками приближаю сюда. То есть, как было очень просто. Еще раз. Раз, два, три. Также, вот я могу тянуть партнера на себя, сдержал. Иногда я, бывает, подхватываю. Раз, подхватил, даун ногу себе в руку и бросил. это такая уже маленькая комбинация. Внешнее воздействие с такой частенько получается, когда где-то вот положение вот такое получается, где-то такой заступ. И уже здесь очень важно, чтобы нога как бы стопа прилипала к партнер, к ноге партнера и уже высекала его, как бы поднимала. Вот это тоже очень важно. Иногда даже бывает получается, я с этой стороны стою и там не получилось это сделать. Ты где-то не достаешь, то, за счет этого прилипания стопы иногда будет получается делать такие тоже бросочки я облокачиваюсь на партнера загружая дальнюю ногу пяточкой цепляю тоже за океасовожили партнера и здесь как бы высказание партнер падает получается такое движение внутреннее немножечко даже вот внутренней частью бедра добью на его бедро еще раз загрузил запел и бросил сюда. Внешнее движение. Оно очень похоже с движением носочка. Признаюсь, что я пяткой это движение чаще делаю, чем носком. Тяну партнера как будто на бедро, но во время шага подхватываю, делаю ключом пяточки. Здесь важный момент, когда я натянул, нога зацепила, здесь еще надо плюсь руками немножко добыть. Да, Бывает иногда, выходишь на бедро или партнер выходит, там, э, захватывает сзади на пробит, можно делать захват как бы, на внешнюю сторону. И здесь также ключевой красавчик зацепили. Зацепили. Или также вот мы заходим на бедро. Здесь я уже не эту ногу цепляю, хожу не на внешнюю сторону, а на внутреннюю. Вот отсюда сыхал. И уже сюда. Я цепляю ногу и уже отсюда вытягиваю, вытягиваю ногу. Ну, это может быть даже не в спорте, а так я для, для жизни. Это просто наступили, наступили и толкаем. Если на улице нужно сделать максимальный ущерб противнику, то наступая, толкая, вы носок не отпускаете. И как раз стопа идет немножечко на излог. тренировать можно голеностоп. Наступили, так боремся, наступили, столбой, отпустили.